Смотрим напругу двести тридцать пять. 243 242 вот такая вот она прога в сети да 243 там максимально было даже не 245 один раз было Оно понятно, что переменная, я говорю, оно по идее может колебаться до 230 по-хорошему. А у вас оно там прям капецка колебается. Перепады слишком высокие. Это скорее всего тугоплавкая вставка у вас подгорела. Она там замыкает и даже. Но по идее О, падает.